Многие, узнав про такую поблажку от государства, как бесплатное банкротство, ринулись искать информацию, чтобы оценить возможность, как ей воспользоваться. А в интернете, как обычно, информация будет абсолютно разной. Одни излагают мнение по устаревшим законным другие не разобравшись до конца и отсюда дезинформация. И в этом видео я расскажу, что представляет собой упрощенное банкротство гражданина на сегодняшний день. Итак, с момента появления на свет банкротства физлица это было сложно, долго и дорого. Сейчас законопроект об упрощенном банкротстве прошел уже второе чтение. И возможно к осени все изменится, станет проще, не так дорого и по-прежнему долго. Новое банкротство подается под такой простой процедурой, которую сможет провернуть любой человек, у которого есть немного долгов, нет излишков имущества, а денег хватает буквально на еду. Но все как обычно, не так просто, да и закон еще, мягко говоря, сыроват. Начнем с главного вопроса, сможешь ли ты воспользоваться этой процедурой? Думаю, по критериям в законе более-менее определились. Первое, это неплатежеспособность, то есть, как и прежде в обычном банкротстве, то есть, неспособность вовремя платить по своим долгам. Второе, долг от 500 Долг от 50 до 500 тысяч, долг от 50 до 500 тысяч рублей. Нет избытков имущества, то есть единственное, жилье здесь неприкосновенно, если это дом, то есть земельный участок. Следующее, долги должны быть не свежие, здесь лазейку видели сразу. И... Другие, ряд других обстоятельств когда человек не должен был быть зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя но в то же время ничего не мешает убрать этот статус перед процедурой также ранее он не должен являться банкротом как минимум 5 лет до данной процедуры но есть ряд нюансов к примеру, один из них представим себе типовую такую ситуацию человек собрался банкротиться Например, супруг. А все имущество оформлено на жену. Мерседес С-класса, три квартиры и действующий бизнес. Что, можно идти спокойно банкротиться? Думаю, что нет. А в законе с этим все окей. Планируется, что сама процедура теперь будет настолько проста, что юристы больше не нужны. Это действительно так. Распускаю свой штат, ухожу работать на кассу в Макдональдс. На самом деле нет. Хуже того. Вокруг этого закона можно строить конспирологические теории. Настолько все непонятно. И это не только мое мнение, а мнение моих специалистов, которые провели уже более 500 процедур по банкротству. Чтобы начать процедуру, нужно будет самостоятельно собрать пакет документов, подготовить заявление. Но для этого нужно разбираться в нюансах. Если вы что-то упустили... И это никто не проконтролирует, то долги не спишут. В законе сказано, что этим будут заниматься три структуры. МФЦ, нотариусы и арбитражные управляющие. Вроде бы нормально, есть выбор. Только зачем? Интересно, вот нотариусы раньше вопросами этими, что касается банкротства, вообще не занимались. Вот у них оформляются документы стандартные, это да, пожалуйста. А зачем они в этом звене, э, непонятно. Подать заявление через МФЦ э, вроде бы удобно, но вообще непонятно, как это будет работать. Что? что такое МФЦ? Это по сути единое окно для связи с органами власти. А что за орган власти занимается банкротством? Нет такого органа. Если не брать в расчет арбитражный суд. Но упрощенная процедура проходит без суда. Значит, нужно создать этот орган, либо возложить на действующие. К примеру, правоохранительные какие есть, там ГИБДД, прокуратура. Да уж. Третий вариант. Обратиться к арбитражному управляющему. Я скажу так. Найти финансового управляющего, который будет тянуть ваше дело за 3000 рублей в течение 8 месяцев, Будет очень крайне сложно, а в первое время даже браться за это никто не будет. В итоге, на данный момент мы имеем закон, слабо применимый в современных реалиях. Обещает, что все будет легко и просто, но на деле даже юристы еще пока не понимают, как все это будет работать. Поэтому ждем окончательной версии закона, и как только она появится, я расскажу, как им лучше воспользоваться чтобы ты распрощался со своими долгами один из первых.